Друзья, всем привет! С вами снова Димас. И сегодня для вас мы решили сделать э, такое, э, как сказать, зимнее блюдо. Ну, зимой его чаще, мне кажется, едят, чем летом. Ну, все по-разному. Сегодня будем солить сало. Купили корейку, она не домашняя. Грудинку, точнее. Она у нас такая мясная. Но я думаю, получится хорошее сало из этого, такое мясное сало. Сейчас начнем приготовление нашего блюда. Гринитов тут немного не совсем. А, соль и буквально чуть-чуть специй. Емкость мы возьмем, э, ведро обычное. Вот можете взять какую-то другую гастроемкость, кому как удобно, какая у вас есть э, в данной ситуации. Вот можно немножко почистить э, кожу, если была, была свинка у нас э, домашняя. Было бы немножко побольше всяких неровностей. Она магазинная. Видимо, все-таки фабричная, она более гладкая, нежная. За ней ухаживали. Не как дома. Пинали в сарае. Из-за этого не сильно заморачиваемся. Вот, чтобы как бы быстрее просолилась наша свинина, мы ее немножко разрежем на несколько частей, ну, потоньше. Ну, на три части каждый кусочек. Вот, смотрите, здесь более жирная более сальная такая есть более мясной кусочек получается можете нарезать оставить крупными кусками кому как больше нравится мы просто планируем долго не солить ее нам важен процесс ускорить и уже приступаем к нашей засолке ну можно солить по-разному как бы все по-разному солят мы сделаем по своему способу можно сделать немножко по-другому Я сейчас тоже расскажу вот мы на низ э, в нашу гастроемкость немножко насыпем перчика черного у нас э, тут смесь 4 перца разных белый, черный, красный, розовый можно его раздробить э, мы не будем дробить мы кинем целиковый, он все равно сейчас чуть-чуть отдаст свои пряности также мы кидаем лаврушку на низ несколько э, веточек листочков точнее и чеснок один тоже раздавим, один зубчик. Чистить не будем. Раздавим. И просто кинем туда. Вот. Также немножко присолим. Вниз, как бы вот, ну, это наш способ такой. Чуть присолим. Все равно обмакиваем каждую сторону. Каждую сторону мы все равно обмакиваем нашего сала, будущего, в соли. Можно сделать просто, каждый раз обмакивать просто. И не посыпать там, вниз куда-то, потом засыпать солью. Мы делаем так, чтобы чуть побольше, побыстрее просолилось. И обязательно шкуры вниз. И также делаем каждый кусочек. Также со всех сторон. Мы прижимаем плотненько как бы бояться не надо что ну пересолите свинина так же как и рыба соли не боится мы не будем выдерживать там неделями и там подобное. Мы не в древнем риме мы не римляне мы живем в россии и как бы она получается если вы разрежете на мелкие кусочки она у вас быстрее просолится и Лучше уляжется в гастроемкости, в которую вы там, допустим, запланировали все дело солить, заранее подрассчитали. Все хорошо уместилось. У нас кусочек, был кус... один длинный, мы разрезали на два, потом еще на... на четыре получилось восемь кусочек, точнее шесть. Шесть кусочков все уместилось. Также сверху можете еще раздавить один зубчик чеснока. Также мы его не чистили, это ни к чему. Также вот, чуть раскидать его сверху. Мы в дальнейшем, вы увидите на видео, будем все равно немножко натирать чесноком и специями. Также сверху можете опять скинуть специи. Мы кидаем. Вы, к пожеланию, можете кидать, можете не кидать. Они дадут свой аромат. Это вот, как, как говорят, это называется сухой посол. Че, как посол, не посол, сухой, не сухой. Видимо, потому что вы без рассола это все не заливаете. Из-за это он называется сухой посол. Также можете еще немножко присыпать соли сверху. У нас простой засол, довольно-таки без всяких лишних специй. Буквально перец, лаврушка, чеснок, соль. Четыре ингредиента плюс сало, пятое основное. И у нас здесь крышка герметичная, вакуумная. Она закроется и будет как бы все вакууме дозревать. Все дозревать у нас будет три дня в холодильнике. Там, плюс 3, плюс 5, либо если у вас есть помещение такое, подвал там или еще подсобка какая-то с такой же температурой, плюс 5, тоже 3 дня. Для вас пройдет мгновение, для нас 3 дня, и мы с вами увидимся и уже будем пробовать дегустировать, что из нашего сала получилось. Ну вот, у нас, ребята, прошло 2 дня, и мы решили попробовать, что у нас, потому что кусочки небольшие, и мы боимся, что, может быть, они как бы, чтобы не пересолилось. Сейчас для начала вот очистим их. Ну вот, ребят, мы достанем. Смотрите, здесь чуть-чуть обработалась водичкой. Соли почти нету, она вся как бы она вытянула влагу, и за счет этого она исчезла и впиталась естественно. Мы сейчас хорошенько счистим везде соль с нашего, с нашего мяса. Видите, по краям вообще ничего не осталось, все впиталось. Вот. И давайте попробуем, что у нас получилось. Но это как бы не конечный этап, мы как будем еще доделывать сейчас. Но попробовать надо. Режется мягко, ну кожица не очень мягкая, запах хороший, по структуре тоже мягкая, как сальца, и даже мясо такое мягкое. Вот попробуем, что получилось. Да, отличное. Два дня не больше для таких вот кусочков, как мы сделали, не больше двух дней. Если кусочки больше, то больше естественно. Исчищаем сейчас всю остальную соль и будем дальше проводить наш эксперимент, что у нас получится. Все-таки смыли просто под, с э, холодной водой, подструживающейся. Вот остатки просто остались, соли, сейчас вот ее даже не чувствуем. Натираем аккуратненько. С боков тоже можно натереть, ну, может, сверху достаточно. Вот, с боков лаврушку положим. И лаврушку просто мы потом и будем когда бумагу заворачивать вот, вот так ее прижмем и она как пропитается немножко даст свой вот аромат небольшой вот так по всем краям она прилипнет хорошо вот, даст свой. Для венгерской есть приправы паприка копченая мы использовать будем. И немножко здесь есть да, томат, чеснок, специи и мы немножко совсем добавим, тут такие ароматы травы я думаю достаточно будет. Немножко перемешаем чтобы равномерно было вот так аккуратненько по всем краям обмакиваем. Паприк копченая будет очень ароматно. Немножко трясти лишний. Можно окошечко тоже добавить. Она все впитается тоже у нас бумаги полежит и все пропитается. Ты все кусочки тоже. Самая со всех сторон. Ну лучше выровнять их там наверное как-то вот так так. Ну можно и не выравнивать. Ничего страшного не будет. Ну вот, все мы обваляли. Наши кусочки. Сейчас накроем немножко чем-нибудь тарелочкой какой-нибудь. И это часа три постоит. В принципе, вот это сало, которое чесноком натерли уже. Можно уже сейчас есть. Оно в принципе это венгерское. Вот это надо, чтобы остаток, который там остался влаги в сале, он немножко вот впитал ее. Она влажная стала и прилипла, как бы. Все, потом прилипнет, можно уже, будем, там, покажем вам, как заворачивать и есть уже. У нас, короче, прошло порядка пол полутора-двух часов. У нас вот сальса уже такой постояло. Мы накрыли просто пленочкой и в холодильник отнесли. Как бы паприка пристала уже. но ну, она, видите, совсем красится, чуть-чуть так. Совсем мальца. Но это обычная. Очень вкусная паприка. Кожица такая, конечно, немножко. Рысковатая у нас получилось, но, я думаю, вкус нормальный. Нарезали мы украинское, теперь венгерское. Оно еще более мясное, если так можно сказать. Больше прослоек с мясом, из-за это видите, она отслаивается. Черный хлебушек у нас тут, так называемый по украинскому способу, сало чесночком что у нас получилось пробуем очень вкусно чуть-чуть жесткая конечно кожура ну потому что свинка не домашняя к сожалению но вкус очень вкусный не соленая чуть нежненькая с венгерской попробуем опять же так называемое что у нас получилось тоже с черным хлебышком Чувствуется паприка Сночок Более мясной еще Вкуснее Она еще у вас полежит в холодильнике Еще подойдет Будет вообще великолепно Так для сравнения У меня есть тут заначка небольшая не знакомые угостили Домашним салом Надо промить сало Такое делали в Саранске, Мордовская республика. И как бы Павел, Лена, большой привет вам. Будем попробовать, что получилось. Как видите, тут везде сало белое, не как у нас. Вот. Оно не такое соленое, ну, такое сало классическое. Вот так у нас делают в России. Вкусное, хорошее. Единственная кожа жесткая. А так идеально мягкая. Получилось за два дня бальный готовый сало. Что по украинскому рецепту, как мы его представляем, по обычному, что венгерское, как мы сделали тоже по рецепту. Берете кусочек обычный, бумагу пергаментную. И просто заворачиваете. Плотно заворачиваете. И убираете в холодильник. Либо минус, либо в обычном холодильнике. У вас там оно прохранится какое-то количество времени. Если вы его съедите, будет хорошо. Если нет, нет. Там убрали вот минус. В любой момент его можно потом достать, там закоптить. Очень вкусно получается копченый такой сало. С вами была банда Кузбразер Хокс. И все-все-все. Всем пока-пока. Увидимся на нашем канале.